Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для стрельца. Данный гороскоп, несмотря на его точность по вашим словам, он общий, а вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю по трем сферам вашей жизни, где я на каждый день недели дам описание, рекомендации в сфере отношений, здоровья и и денег, конечно же. Также вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц, на каждую сферу жизни отдельно, где вы получите индивидуальные рекомендации на каждый день месяца. Согласитесь, кто предупрежден, тот вооружен. И когда вы знаете вибрации своей недели или месяца, вы всегда успешнее можете двигаться в направлении счастья. Ну что, мои родные, а сейчас прогноз для стрельцов. На этой неделе у вас будет много новых ярких впечатлений. Усиливается ваша потребность в творческой самореализации. Возможно, вы найдете себе какое-то новое задание, которым будете э, увлечены. Это может быть увлечение каким-то видом искусств, компьютерными играми, спортивными соревнованиями или посещением театрализованных представлений. Активизируются ваши романтические отношения. Возможны новые знакомства с необычными людьми, приятные сюрпризы, подарки, любовные признания, элементы неожиданности в отношениях с любимым человеком будут вносить разнообразие и радость. Вместе с тем не торопитесь тратить много денег на развлечения, посещение концертов, дискотек, клубов и других увеселительных мероприятий. Возможно, именно развлечения вскоре приведут к опустошению вашего бюджета. А теперь, что касается отношений, то влюбленным стрельцам я рекомендую удвоить активность, начиная с середины недели. Не стоит терять время, если вы хотите добиться еще одной победы, подтвердить свою искренность и заставить запомнить себя. Препятствие, возникшее на этом пути, а точнее ваша готовность его преодолеть – Выявят ваши подлинные мотивы, нерешительные и неуверенные в своих чувствах стрельцы могут отступить перед лицом финансовых и прочих трудностей. Но если вы действительно хотите добиться всего, то вы обязательно найдете выход. А сейчас, что касается карьеры и финансов, то у стрельцов благоприятное время для старта личных бизнес-проектов. У вас будет достаточно энергии и решимости для смелых самостоятельных поступков. Также это благоприятное время для любых публичных конкурентных видов деятельности, типа участия в конкурсах, кастингах. И в принципе вы будете влюблять в себя любую публику, перед которой вы будете выступать. Шансы занять лидирующие позиции весьма высоки на этой неделе. Однако к концу недели не исключены убытки. Доходность спекулятивного бизнеса может упасть. И воздержитесь от рискованной игры на валютной бирже Ну что, мои родные, я желаю вам вот такой яркой насыщенной недели лидирующих позиций и состояния удовольствия от всего, что происходит. А свою благодарность вы всегда можете выразить, поставив лайк и сделав репост, таким образом еще и остальные миллионы людей, которые станут благодаря одному нажатию кнопочки на соцсети, станут еще более счастливыми и скажут вам свое энергетическое спасибо. Я, конечно же, желаю вам счастья, мои родные. Кстати, прогноз индивидуальный, точнее пример прогноза вы можете посмотреть под этим видео на нашем канале в YouTube. Обязательно ставим лайки, репосты. Обязательно подписываемся на наш канал, чтобы быть первыми, кто увидит новый выход прогноза, ответов на вопросы и прямой эфир. И, конечно же, обещайте стать счастливыми. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.